В полярном апрель, в полярном весна. А это значит, что с наступлением этого чудесного весеннего месяца горожане стали все чаще выкладывать в социальные сети посты примерно следующего содержания. Шесть лет назад я лично держал на контроле ситуацию со сломанными и потенциально опасными детскими площадками. Шок! <связывая> ну, металл раздолбанного а чуть позже мы разбирались, кто должен вывозить мусор с военного мемориала. Вот это все заросшее, ну... А сегодня у нас в студии история про то, как мы жаловались на качество уборки снега в Полярном. Однако, перед тем, как выходить на улицу и пытаться что-то снять, было бы неплохо изучить этот вопрос и понять, на что жалуются жители, что их беспокоит. Вот кто-то просит расчистить въезд во двор на улице Героев Тумана 13. А вот кто-то пишет, что джипы застревают на въезде во двор на Красном Горне. Вот люди жалуются на страницы губернатора региона под постом с еженедельным оперативным совещанием, где фотографии появляются с разных районов и улиц города. А вот пост, в котором автор показывает, как люди вынуждены преодолевать самую настоящую полосу препятствий по дороге на улицу Лунина. Похоже, что сигналов от жителей действительно очень много. Самое время составить маршрут и заснять все то, что требует внимания. Начнем мы наше путешествие по городским дворам с улицы Героев Тумана. На участок этого двора еще в самом начале марта была отправлена жалоба на портал «Наш Север». Однако, когда мы пришли на место, выяснилось, что двор действительно почищен, но ровно наполовину. И в данном случае на видео мы можем видеть снежную кашу и колею. Помимо видео в каждом таком дворе, мы будем делать фотографии, которые потом приложим к жалобе. А теперь предлагаю посмотреть на тротуар, на который жаловались люди в социальных сетях. Он как раз находится совсем недалеко от этого двора. Значит, здесь мы можем видеть, что проехалась техника. Это же хорошо, когда проезжается техника, правда? Э, проехался, э, проехала снегоуборочная машинка с ковшом и убрала весь снег. Но куда она его убрала, давайте посмотрим. И вся проблема состоит в том, что когда этот снег начинает таять при плюсовой температуре, он тает и обратно стекает на пространство тротуара. И сейчас мы идем не по асфальту, а сейчас мы идем по снежной каше. Идем дальше. Вот мы идем вдоль по этому узенькому коридору. Нас окружают снежные валы. И мы в итоге доходим до э, низины. Здесь есть естественное углубление, где скапливается вся вода в виде озера. И там люди никак не могут пройти, потому что там очень глубоко. И там приходится обходить прямо по снежному валу. Вся вода, которая стекает отсюда, вся вода, которая, снег, который тает, превращается в воду, он стекает по этому снежному валу и собирается вот в этом углублении. И, соответственно, здесь просто не пройти. Я попробую, я в зимних ботинках, но ну вот, в какой-то момент просто становится слишком глубоко и люди вынуждены обходить, ну, прямо вот здесь. То есть мы идем вот так. Вот мы идем, с риском свалиться вон туда, с моим дорогущим оборудованием, микрофоном, вот, здесь есть риск свалиться на дорогу под машину, вот, здесь глубина у лужицы порядочная. Но, к сожалению, непорядочно то, что здесь происходит. Вот. Здесь у нас есть возможность зацепиться за дорожный знак. Хоть какой-то... Хоть, хоть какая-то опора, точка опоры. Здесь э, точно такое же естественное углубление, но в асфальте автодороги. Здесь машины... Э, приходится им снижать скорость до минимума, чтобы не обрызгать людей, которые идут, пытаются балансировать вот здесь. Здесь вот чувак вообще по дороге пошел, вот подсними его сейчас. Он человек упал великолепно. Жесть! Прям во время съемки падают люди, пачкаются. Вот, и мы доходим до конца тротуара, где внезапно вся ситуация э, улучшается, потому что здесь трактор сгребал снег вот в этом направлении. Сейчас мы сделаем фотографии, вот, будем готовить жалобу. А теперь, после того, как мы сами прошлись по этому тротуару и оценили качество очистки, предлагаю взглянуть, как этот участок тротуара, в прямом смысле слова, штурмуют пожилые люди, семьи, военнослужащие, дети, родители с колясками. После съемки этого участка мы обязательно сделали фотографии и продолжили наш маршрут. Вот, например, похожий тротуар от флажков до магазина «Зеркальный». Но здесь хотя бы можно пройти, из риска оказаться в луже. Следующий пункт назначения – Старый Полярный. Здесь нас интересуют улицы Севко и Советская. Вот, например, улица Севко, дом 8. На этот двор тоже жаловались жители в социальных сетях, да и здесь очевидно есть на что жаловаться. Асфальтового покрытия в принципе не видно, оно скрыто большой лужей, а пешеходам приходится идти по снежной каше и тем же самым деревянным овощным палетам. Особенно учитывая тот факт, что мусорные баки этого дома находятся в самом конце двора. То есть, если вы с утра решили выбросить мусор и только потом идти по своим делам, пробираться через этот тротуар вам придется дважды. Разумеется, здесь мы тоже делаем снимки и переходим к последнему на сегодня двору. А это уже улица Советская, дом 2. Здесь очень сложно сдерживать себя и рассказывать про этот двор в нейтральном безэмоциональном ключе. Но я попробую. Сперва в глаза бросается колея. Затем мы обращаем внимание на всю ту же самую контейнерную площадку для бытовых отходов. Мусорная машина при попытке подъехать к этой площадке рискует просто сострять в этой снежной каше. Не будем предполагать, когда последний раз этот двор чистился. Просто скажем, что почищенный двор уж точно не похож на то, что мы видим здесь. Вот, кстати, отремонтированный бордюрный камень, сделанный все по той же программе формирования комфортной городской среды. Он находится прямо в луже. Правда, знал бы я, в какую эпопею перерастет обычная просьба просто почистить людям двор, но об этом позже. Вот мы вернулись с нашего сегодняшнего объезда города. На самом деле я хотел показать гораздо больше дворов и хотел, чтобы в ролик вошло больше, но это все, на что у нас есть время. Это самое основное. И по этому самому основному мы и будем подавать жалобы. Сейчас немного предыстории. В 2015 году я на свой канал записывал видеоролик о состоянии детских игровых площадок в Полярном. А в 2017 году мы снимали видео про мемориал героям войны в Кислой. В обоих случаях мы отправляли обращение. Если кто не знает, если кто не в курсе, обращение – это письмо, которое абсолютно любой гражданин может отправить в органы власти, муниципальные, государственные, если его что-то интересует, какой-то вопрос на который он хочет услышать вполне конкретный ответ. И это все делается в соответствии с законом об обращениях. То есть в течение определенного срока, который прописан в законе, это 30 дней, вам органы власти должны будут направить ответ. И в целом это достаточно эффективный способ запроса информации, потому что ваши обращения просто не могут проигнорировать по закону. Но есть одна загвоздка. Это время ожидания. И оно четко регламентировано, как я сказал, это месяц. У нас времени ждать нет, к сожалению, целый месяц, потому что через месяц снег естественным образом растает. Поэтому в данном случае мы воспользуемся порталом подачи обращений «Наш Север». Здесь достаточно всего лишь зарегистрироваться, указать свое настоящее имя, электронную почту, и можно подавать обращения, жалобы по тем вопросам, которые вас интересуют. Они будут обработаны в течение, по-моему, 10 дней, там в регламенте это сказано, и в течение 10 дней вам будет направлен ответ. В данном случае, после окончания съемок, я оформил э, жалобы по интересующим нас адресам. В данном случае это тротуар вокруг озера Гайновского, двор на улице Героев Тумана 4, двор на улице Севко 8 и двор на улице Советская 2. Это основные вопросы, которые интересуют меня здесь и сейчас, на данный момент, и на которые я хочу получить ответы ответственных лиц как можно скорее, а не через месяц. Что начинает происходить на следующий день? Губернатор каждый понедельник утром проводит оперативное совещание с главами муниципалитетов. Один из тезисов этого совещания попал даже в новости Северпоста. Сейчас я включу фрагмент оперативного совещания от 5 апреля, предлагаю посмотреть его, чтобы понять всю ситуацию полностью. Спасибо большое. Так, давайте, Семен Михайлович, в чем проблема с Полярным и с Гадживо? Даже по тем адресам, которые были указаны в прошлом, взяты на проверку. И вот я смотрю сейчас в комментариях, я вижу, что вы там тоже отвечаете. Но также Красный Горн, Вот Жалобы есть, а ничего не исправлено. В чем проблема? Андрей добрый день, коллеги. Добрый день, Андрей значит, ну Ситуация... Работали всю субботу и воскресенье принципиально. значит, С подрядчиками в том числе. Вот, соответственно... Техники не хватает на сегодняшний день Это явно и понятно нам уже всем вот. Соответственно продолжаем дальше Уборку территорий Такой легкий ответ Когда вы все докладывали В рамках подготовки К зимнему периоду И вы, и другие муниципалитеты И глава администрации города Мурманска У всех, у всех коллеги всего хватало У всех всего хватало а как пришло время снега возить, не хватать стало. У кого-то людей, у кого-то техники. Значит, смотрите, вот адреса контрольного управления дало, жалобы в социальных сетях под оперативкой, вы также видите, это касается и вас, это касается главы администрации города Мурманск. Значит, то, что мы столько времени уделяем, значит уборки дворов на уровне правительства области оперативных совещаний. Это означает абсолютную значит, неспособность администрации муниципальных образований организовать эту работу. Это все должно быть. И все эти вопросы, реакции сниматься на уровне муниципалитетов. Это ваша задача, ваша полномочия. Мы все необходимое финансирование вам для этого даем. И плохая история, очень плохая история, что каждую неделю мы с вами этим занимаемся, а по ряду объектов воссы ныне там. Поэтому Семен Михайлович, Евгений Викторович и другие коллеги, кому есть жалобы в течение двух суток, чтобы этих жалоб не было. Не то, чтобы жалоб не было, а чтобы эти проблемы были исправлены. Я еще раз повторюсь, мы по итогам работу над ошибками сделаем, в том числе, коллеги, на соответствие ваших команд, занимаемых должностями. Но также нельзя каждый, каждый раз носом тыкать в тот или иной двор. Будьте любезны, сами этим занимайтесь. Комментарий про, как нам показалось, неудовлетворительную очистку тротуара я оставил и под постом с совещанием губернатора. И вскоре действительно глава ЗАТО Александровск Семён Кауров мне в ответе сообщил, цитата, «На завтра назначу уборку этого тротуара». А тем временем сообщения на портале наш север начали приниматься в работу. И действительно, на следующий день на карте, которая подключена к системе Смут, можно было наблюдать активное движение техники в районе этого самого тротуара. Вечером того же дня этот участок дороги выглядел так. На момент съемки вот этих кадров тротуар был почищен. Здесь больше нет той наледи и снежной каши, из-за которой людям приходилось карабкаться по снежным кучам. Казалось бы, проблема решена, снег выведен. Меня об этом отрапортовали в ответах на мои жалобы. Что может пойти не так? Вот тут мы и переходим к той самой части видео, где я рассказываю о том, как мы пытались несколько раз добиться очистки одного единственного двора. И про то, что даже самые современные сервисы для подачи жалоб и по работе с обращениями граждан могут быть не идеальными. предлагают перейти ко дворам тротуара около озера почистили без проблем но я напоминаю что мы подавали еще три жалобы на дворовой территории а именно на улицах героев тумана севко и советская все жалобы после принятия получили статус «Запланировано» на портале наш север затем случилось то самое оперативное совещание у губернатора области про которое мы уже говорили и в комментариях кто-то тоже решил задать вопрос по улице советской вместе с прикрепленной фотографией снежной каши во дворе на что глава зато Александровск в ответ на этот комментарий сообщает ваш двор вычищен с этого момента рекомендую приготовиться потому что мы буквально будем перестреливаться этими фотографиями и датами но я попрошу обратить внимание на тот факт что эта фотография сделана со вполне конкретного ракурса где показаны только первые три подъезда а остальная часть этого двора скрыта за рамкой этого кадра а хотите шутку Чуть позже на нашем севере в ответ на мою жалобу про непочищенный двор прилетела ровно та же самая фотография. Так как я сохраняю всю электронную переписку с порталом ⁇ Наш север ⁇ сразу становится понятно, что мою жалобу номер 15914 взяли в работу в 10 часов понедельника, а ответ на жалобу с позитивным исходом мне пришел уже на следующий день в 4 часа дня. А если опустить все эти детективные сравнения, мне по-простому говоря, пришла отписка. Проходит неделя. Попрошу обратить ваше внимание, неделя, не два, не три, не даже четыре дня, а целая неделя. В воскресенье я отправился по городу, но строго уже по тем самым адресам, которые мы снимали, чтобы оценить ситуацию, посмотреть как выполнены работы и произвести съемку тех объектов, на которые мы подавали жалобы, что самое главное. С непередаваемым удивлением на улице Советской, дом 2, я обнаружил вместо красивого и вычищенного двора все те же самые сугробы, озера талого снега и неубранные сугробы около подъездов. Предположив, что здесь вполне возможно произошла какая-то ошибка, я сделал повторные фотографии этого двора и отправился домой, чтобы подать повторную жалобу, чтобы это все взяли на контроль. Заодно на примере повторной жалобы я покажу, как происходит подача обращений на портал. Сейчас мы находимся в своем профиле, где представлен список всех обращений. Вот здесь мы как раз можем видеть мою первую жалобу и ответ исполнителя на нее. Обратите особое внимание на значок «Решено». Это обозначает именно тот факт, что я не топаю ногами в бешенстве, приказывая главе за то отправить абсолютно всю снегоуборочную технику на этот адрес, чтобы они вывозили оттуда снег от зари до зари. Это означает, что мне хотелось бы увидеть ответственную работу соответствующих служб, которые закрывают вполне легитимную жалобу, ставят ей статус «Решено», хотя мы с вами только что на видео видели, что проблема ни капли не решилась. Пришло время отправить повторную жалобу. Нажимаем соответствующую кнопку, затем выбираем основную категорию. В нашем случае это «Неубранный снег», а потом выбираем «Подкатегорию». Нас интересует «Неубранный снег во дворе». Далее открывается форма подачи жалобы, где мы указываем муниципалитет, можно поставить точку на карте или ввести адрес вручную. Обратите внимание, куда я ставлю метку на карте. Да, Советская 2 это длинный дом на 10 подъездов, но хотелось бы, чтобы к любому из этих 10 подъездов можно было спокойно подойти и подъехать по асфальту, а не в вброд. Теперь пишем текст жалобы. 500 символов в теории должно хватить, но иногда бывает, что не хватает места, пишите емко. В моем случае я успеваю поздороваться, кратко описать свою проблему и продублировать адрес, чтобы уж точно не возникало никаких разночтений. Обратите внимание, что я указал номер своей первой жалобы и попросил проконтролировать, чтобы исполнитель делал фотографии оттуда же, откуда их делал я. Вспомните фотографию с первыми тремя подъездами, которая была сделана вообще с другого конца этого двора. И последний шаг остается прикрепить фотографии. У портала Наш Север довольно строгие ограничения по фотографиям. Максимум их можно прикрепить всего 3 штуки. И может так получиться, что они не пройдут по суммарному размеру. Рекомендую озаботиться подготовкой фотографий к жалобе заранее. А пока что скажем, что техническим специалистам сайта еще есть над чем поработать. После того, как вы прикрепили фотографии, останется только нажать на большую красную кнопку, и ваша жалоба уйдет в общую базу данных. Мы видим, что она появилась в списке наших отправленных жалоб, однако ваша жалоба еще должна пройти при модерации. Если вы подаете жалобу поздним вечером, скорее всего, это произойдет только завтра. За процессом обработки своих жалоб можно следить в электронной почте, потому что скоро вам придет письмо вот такого содержания. И мне такое письмо тоже пришло. Мое повторное сообщение, номер 16390, было зарегистрировано на сервисе. Его приняли в работу в тот же день, в 9 часов вечера. А статус «Выполнено» красовался на моем сообщении уже на следующий день, в 4 часа дня. Что же, мне стало интересно, неужели двор действительно вычистили так, как мы просили? Тем более, что в ответе мне прислали вот эту фотографию. После работы я первым делом взял фотоаппарат и отправился все на тот же самый адрес, улица Советская, дом 2, чтобы проверить результаты чудо уборки во дворе. Ведь на фотографии, которые мне прислали в ответе, видно, что двор вычистили чуть ли не до асфальта. К сожалению, придя вот этот многострадальный двор третий раз подряд, я обнаружил всю ту же самую картину, что и в первый, и что и во второй раз. На этот раз я даже видео не снимал, потому что ситуация с этим двором мне начала уже изрядно надоедать. Машины штурмуют озера, все это тает, перемешивается с водой и образует грязную снежную кашу. Весна весной, но почищенный двор уж точно так не выглядит. Поэтому я решил оформить третью жалобу на портале Наш Север, а заодно написать об этой ситуации в комментариях на странице губернатора, потому что, как в этот момент мне показалось, эта заявка просто некачественно обрабатывалась. Здесь нужно сделать одно небольшое примечание. В правилах пользования порталом Наш Север сказано, что за подачу однотипных жалоб вас могут заблокировать. Однако свою третью жалобу я все так же написал в предельно вежливой форме с указанием всех фактов, мест и событий, не забыв приложить ко всему этому делу фотографии. Уже на следующий день под моим комментарием со мной связались представители Центра управления регионом Мурманской области, пообещав передать информацию исполнителю и проконтролировать процесс решения проблемы. Чуть позже в комментариях мне ответили и представители отдела капитального строительства «Зато Александровск», где появилась вот эта вторая фотография, которую я увидел впервые. На ней действительно видно, что фото сделано в обе стороны двора, но вероятно снег, который оставили на проезжей части, чуть позже этим днем начал таять и к вечеру опять превратился в снежную кашу, которую мы и наблюдали ранее. Значит, в данном случае, как мне кажется, результатом подачи такого количества жалоб на один и тот же двор стал просто невывезенный снег. С наступлением теплой половины дня этот снег начал таять и начал стекать, образовывая уже знакомую нам лужу посередине дороги. На момент съемки этого видео данная жалоба все еще находится в работе. У нее стоит статус «Запланировано». Я не хочу откладывать с выходом этого видео на еще больше срок, поэтому это видео выходит сейчас. А о результатах, если таковые появятся по движению этой жалобы, я уведомлю вас в комментариях под этим видео. В подведении итогов этого видео я бы хотел высказать свою точку зрения, которая сформировалась у меня во время... Процесса съемки и подготовки этого видео к выходу Наш народ не умеет жаловаться Это моя гипотеза, но сколько я просмотрел жалоб В процессе сбора материала этого видео Кто-то не может банально указать адрес Кто-то не может сделать нормальный фотографию не трясущимися руками. А главное, эмоции. Побольше эмоций, чтобы все знали, как вас распирает от невывезенного снега во дворе. Поменьше фактов, побольше эмоций. И главная проблема всех, кто хочет пожаловаться на невывезенный снег, на перегоревшую лампочку во дворе или на сломанный дорожный знак, что люди просто пишут свои жалобы в социальных сетях, где они теряются и не доходят до ответственных лиц, которые, вполне возможно, были бы рады вам помочь. Люди, пора уже понять, что вываливать свои жалобы в социальных сетях, аналогично обсуждению этих проблем со своей сетей на кухне там их никто не увидит не возьмет на контроль и уж тем более лично вам никто не отчитается по итогам исполнения этих жалоб 6 лет назад когда только зародилась идея этого канала идея видеоролика про площадки у нас не было того ресурса который у нас есть сейчас в 2021 году в то время мы писали письма и отправляли их в органы муниципальной власти сейчас же подача жалобы на сервисе наш север который был основан чибисом Занимает от силы минут пять. Недавно я увидел рекламку, что и на госслугах можно будет пожаловаться на проблемы в сфере ЖКХ. Удивительно малое количество жалоб из Полярного я наблюдаю на портале Наш Север, в то время как социальные сети же просто забиты этими постами. Еще во время съемки этого видео произошел один очень интересный случай, который я, к сожалению, не записал, но он как бы говорит об отношении людей ко всему происходящему. Еще когда мы снимали тротуар около озера Гайновского, мы уже записали все мои стендапы и мы притащили штатив, мы снимали перебивки к этому видео, и тут я наблюдаю, что вдалеке идет человек с коляской, мужчина. Я думаю, да, это идеально, потому что сейчас этот человек отлично просто продемонстрирует, как маломобильному человеку очень тяжело пробираться через эту э, кашу снежную, а человек с коляской – это маломобильная категория граждан. И вот он проходит мимо нас, и вот этот мужичок такую ремарку отпускает в нашу сторону, он даже не посмотрел на нас, что, типа, вы думаете, это что-то изменит? Да, это что-то изменит. Если каждый, кто смотрит это видео, поднимет свою задницу с дивана, выглянет в окно, сфотографирует свой заваленный снегом двор и потратит 5 минут своей жизни на то, чтобы отправить жалобу на наш север, это действительно что-то изменит. Ведь этот тротуар начали чистить исключительно после моей жалобы. Даже глава ЗАТО Александровск в ответе на мой комментарий сказал, что вот, мол, завтра займутся этим тротуаром. А что, если бы я решил... Не подавать жалобу, в надежде снять жареный репортаж на эту тему на этом месте Сколько бы люди еще ходили по этому месиву, из растаявшего снега, с риском свалиться или на проезжую часть, или в лужу Как я сам сказал, люди скорее ноги сломают себе на этом тротуаре, чем пожалуются Так что я еще раз призываю в конце каждого подобного видеоролика Участвуйте в жизни города, реагируйте на проблемы Подавайте сигнал обслуживающим организациям, если ситуация где-то выходит из-под контроля Ресурсов для этого в 2021 году предостаточно. Да, как мы на своем личном примере убедились, иногда одной жалобой проблема не решается, иногда приходится несколько раз указывать на одну и ту же проблему, но это не означает, что нужно сдаваться на полпути и опускать руки. Вот такая, надеюсь, поучительная для всех история сегодня получилась у меня на канале. А я напоминаю, что снимаю видео про город Полярный и снимаю не только разруху, чернуху и тотальный беспорядок, но и множество других роликов. До встречи в следующих видео.